Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGame. С вами я, София. Мы продолжаем Ферлка Холмса. У нас тут проходит эксперимент, в котором мы должны узнать, откуда появились эти несчастные черви, гусенички. А, и все это свалить на несчастного Ватсона. Так, где тут? Мы должны включить вентиляцию каким-то образом. Положить гусениц. Чтобы они упали, Ватсон, стойте здесь и наблюдайте. Вот, right, да. Где, блядь, включается эта тема вентиляции? А, по-моему, где-то на улице. Подождите. Или где-то здесь. Вот провод. А, это вообще шланг. Ладно. Давайте выйдем на улицу. Э, не совсем то, что... Ну, хотя давайте вот тут тут вот. Бля, а где? Где вентиляция-то? Где ее подрубать? Реально где-то на улице сейчас. Здесь нигде ничего нету. Наверное, как-то отрегулируется с улицы, да? Сейчас мы найдем с вами. Сейчас быстренько вот тут пробежим. Нужно найти какой-то, я не знаю... Блин. А где? Мы со всеми поговорили. Где-то надо подрубить вентиляцию. Да вы прикалываетесь, где? А что у нас тут? А, господи, вон он. Подожди. Ш -ш -ш. А, вон куда-то туда ведет вообще. Сейчас, подожди. Да-да-да-да-да. Вон тут туда. Ага, смотри-ка вот сюда а тут в принципе можно опа а мы тут не были кстати мы тут реально не были тут колбочки всякие так это мы сейчас вот тут вот найдем все это конечно надо было просто по трубе идти. Выйти на улицу идти по трубе. Ну, в принципе, то, то что мы сейчас и сделали. Что за место такое? Подожди, стой. Дипломы. Что это? A master's degree диплом магистра принадлежит Мартину Хэмишу. Награда Мартина Хэмиша. Лучший земледелец года. Тут чё? Ну, это, короче, место обитания Хэмиша. Вот его кабинет как раз-таки, да? То есть мы нашли кабинет Уайта, мы видели кабинет этого придутка. Ситуация написана Мартином Хэмишем. Сына этого Дана. Для, для очков. Пустой. Здесь кабинет Мартина Хэмиша. Та -та -та -та -та. Отсюда можно увидеть то, что находится внутри комнаты скалинальной коллекции. Кстати, аптечку. Плакаты. Это плакат для выставки, организуемый Мартином Хэммишем, но на нем нет ничего о а Кью Gardens. Так, что еще? Сертификат. Это сертификат Мартина хэмиша Он выиграл садовнический конкурс. Чем мне тут? Чё, чё, чё? Чё записал? На это ключи. А вот это вот я так и не нашла. Блин, так все закрывается само. Так, значит. Вот, кстати, рычаг. Это один из the the отверстий system. для вентиляции. Он мог отсюда подбросить этих самых жуков. Ну, ты не хочешь дернуть эту ручку? Или ты дальше пойдешь? Ну, пойдем дальше. То есть труба у нас идет дальше. Бюст, кстати! Кстати, мист, этот, мдан uh, у нас это от башке откололся. Интересно, пойдет ли оскол к этому бюсту. Подойдет, подойдет. Вот так-то. А сколько мрамора, найденный в комнате с колониальной коллекцией, часть этого бюста. Так, подожди, вот, так вот. Это бюст Монтегю, да, на. Та-ра-та-та. -та -та. а, новые семена. Семена растений хранятся здесь. Так-так-так. Ну, Хэмиш получается, тогда завалил. Так, труба про проходит дальше. Locked. Закрыто. Да сейчас прям. Открыто. Не понял. А, вот она. Идет сюда. Мы же должны были рычаг дернуть. Вот еще одно отверстие. This Но оно проходит через все. Через весь сад. Рычаг у него там. А, вот, это вот машина как раз-таки. Вот, вот, вот, вот, вот. Мотор системы вентиляции. Его как-то надо завести. Engine, чтобы запустить двигатель, мне нужно включить блок питания. Хорошо поняла, значит, он. Питание включено. процессе started, не начнется, пока передача активна. Выключаем. Двигатель начал работать. Питание включено. Все? Система вентиляции работает, господи, какой это процесс, боже мой. Погнали. И дернуть рычаг, наверное, надо, да? Сейчас мы быстренько до тут добежим. Так, это нам вот сюда. Так, тут мы как раз бюст этот нашли, на? Так, где? А, во во во во Отлично, знаешь, работает, посмотрим, получится ли включить другой. Чего, какой другой? Ээ, Что, блин? ээ, ээ, ээ, ээ, Подожди. Кэрш регулярно работал в теплице, вот у нас появилась. Еще какой-то рычаг нужно дернуть. Я, я что-то вообще я не въезжаю. Я не понимаю, что мне годят. Я не вижу, чтобы что-то еще было. Какие-то еще рычаги где-то. Может, к ватсу надо сходить? А вон еще один рычажок. Превосходно. Теперь мне нужен батсон, чтобы проверить результат. А чё, А Уайт вместе с ним, что ли, была замешана в этом? Отлично сработано, Холмс, браво! Теперь, если вы поможете мне избавиться от этих гусениц. Отлично! Теперь мы знаем, кто убил Монтегю Дан в результате включения вентиляторов Альберта и Хэймиша. Но только с рабочего места мистера Хэмиша было видно, когда Монтигюдан вошел в комнату с колониальной коллекцией. Ну, Дан и убил его. Используя вентиляцию, стимуляцию растений упавшей гусеницы, можно осуществить только с рабочего места Мартина. А, Мартина. Единственное, с которого был виден Монтигюдан в, ко... в комнате с, кол... с колониальной коллекцией. И смертельный расчет. Процесс активации ядовитых растений очень сложен, их нужно было поднести к жертве и активировать в нужный момент. Мартин Хэммидж мог активировать ядовитые растения в комнате склонинальной коллекции. Как биолог он знал нужный порядок действий. пам пом пам, -пам. Убийцей мог быть Мартин Хемиш. У него была возможность украсть растения, божественные синдикаты и активировать их со своего рабочего места сразу после того, как он запер Монтегюда в комнате. Пам-пам-пам. Организуйте арест Мартина Хэмиша. Дело раскрыто. Орг... В смысле, организовать? <связывая> <связывая> Еще и организуй. Открой в Скотланд-ярд. Хорошо, как скажешь. Так, отлично. Организуйте, говорят. Арест. Ну нормально. Тут сразу он сам вычислил. То есть тут нету никаких вариантов. То есть это хамишь и все и точка. И живи с этим теперь. Что хочешь делать с данной информацией? Так. Где наш Лестрейд? Так, это... Нет, это не та. Вот тут, кажется, он, да? Сидит у нас. Инспектор, Инспектор, полагаю, Мартин Хэмиш, хэмиш виновен в убийстве Дана Монтегю. Ага, я знал это. Я пошлю офицеров арестовать его. Очень что хорошо. Буду ждать новостей. Некоторое время спустя. Мы куда-то едем. Арестовывать уже едем. Что у вас она а что такое Ватсона показывает? А, вот. Все, все. Больше не возникает. Хорошо. Да, ну... У нас, значит, получается, еще одно дело будет. По-хорошему-то так. У нас еще... Инспектор, я прибыл как только смог. Мартин Хеймеш в большой оранжереи. No Нет нужно спешить. Повесился, что ли? Вот в это вот, да? Ну-ка. Ну да. Холмс, my... Холмс боже мой. Yes. Да. Это так. The... Наши поиски вокруг системы вентиляции не остались незамеченными. Мистер Хэмиш Мистер понял, Хэмиш что мы знаем. Инспектор, you... sure, вы не покажете body, мне please? тело. Я you бы you хотела смотреть it. его. -пу -пу -пу -пу. Че, все не так просто? Записка, письмо Хэмиша. А жизнь превратилась в сущий ад Я нахожу это невыносимым Дан заслужил смерти Но я не могу простить себя за его кровь на моих руках Мы, Хэмиши, практически всегда были жертвами обстоятельств И я не исключение Я должен уйти И я сделаю это здесь и сейчас Прощайте Вот так вот А тут а что? полоса вокруг шеи очень львы. заметна Он умер институт. мгновенно Че еще ты хочешь увидеть? Ноги. что с ногами, не так? Лево надо. Холм всего ливый ботинок необычен. Эта аномалия часто свидетельствует о Косолапости! фут. браво, Ватсон. Вот ключ ко всему делу. Вдвойне с а, стоптанной каблук левого ботинка Мартина Хэммиш указывает косолапость и деформацию большеберцовой кости. А, Мартина Хэммиш сознался в убийстве Монтагюдана в своей предсмертной записке. Хэмиш действовал один, я сомневаюсь в этом. Мартин Хэмиш не мог бежать из-за своей косолапости, однако стоит проверить, хватило бы ли ему времени запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией и включить систему вентиляции. Было ли у него... Было, я думаю, даже целых два. Обсудите с Лейстридом значение новых улик, обнаруженных на тело Мартина Хэмиша. Так, Ватсон. Вот он, инспектор. Что-то тут исходится. Почему вы так говорите, мистер Холмс? Почему? И заказала мистера Хэмиша. Ой, я сжужим такого тумака, что. Долетел бы до Чарлингс до чего-то там, скрипт. Но, мистер Холмс, я не понимаю, почему. Да я и не думаю, что поймете. Напомню, что мистер Дан был заперт убийцей внутри комнаты с колониальной коллекцией. Если им был мистер Хэммиш, то он должен был бы бежать к рабочему месту, чтобы включить вентилятор, учитывая состояние его походки. Но это все еще возможно. Возможно. Однако странно, что такой человек, как мистер Хэммиш, решил опереться в своем плане на скорость ходьбы. Вы хотите сказать, что кто-то ему помог? То есть самоубийство под вопросом? Верно. Мистер Хэммш обвиняет только себя в письме, и поэтому расследование остановлено. Тогда, возможно, сообщник? Это мысль не приходила мне в голову, мистер Холмс. У меня есть и другая идея, инспектор. Благодаря предоставленным сведениям, мы можем восстановить ход событий, которые произошли в тот день. Хронологию, Подумай той, что было в деле Джека-Потрошителя? Именно. Когда на входе в кьюг поможет восстановить хронологию событий? А, оно. Проанализируем факты и наблюдения, чтобы пролить свет на события того утра. Едить колотить! Так. Мартин Хэмиш и Монтегюдан отправились на встречу с Альбертом в павильоне семян около 9.30. Сюда, что ли? Или куда его? А, сюда. Было без 20 минут 10, когда... 9.40 как раз, да? Когда Хэмиш и Монтегюдан отправились на задний двор. То есть, вот Хэмиш ушли на задний двор. Десять минут спустя Дан возобновил инспекцию и вошел в комнату с сухими тропиками. Хэмиш вернулся в павильон Семян. Через десять минут, это 9.50. Этот сюда, а этот продолжил дальше ходить. Мартин Хэмиш разговаривал с мисс Уайт в 10.00. Мисс Уайт находилась в лаборатории до 10.40. Сюда это, да? Когда увидела Хэмиша и Альберта... Хэмиша и Альберта в оранжерее с лилими и присоединилась к ним. До 10.40. сорока. Сюда. Хэмиш побежал за Альбертом, как только увидел, что Монтегюдану плохо. Около 10.30. Сюда. Альберт все утро провел в павильоне Семян. Он заметил, как Хэмиш вернулся от мисс Уайт в 10.10. .10. Так, Альберт. Хэмиш Ну-ка. Подведем итог. Монтегю был отравлен внутри комнаты с колониальной коллекции. Он пытался выломать дверь, что означает, что кто-то запер его в 10.20. последний раз Мартина Хэмиша видели в 10.10. -10. То есть у него было 10 минут, чтобы запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией. Учитывая его к залапости, это сомнительно. У Альберта также было 10 минут запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией, чего вполне достаточно. Мисс Уайт в последний раз видели в 10.10, -10, то есть у нее было около 20 минут, чтобы запереть дверь. Этого более чем достаточно. Превосходно, Ватсон. Теперь узнаем, кто помог Мартину Хеймшу убить Монтегю Дана. <связывая> Марсину Хэмш... Так, стихает. Действие Альберта. После ухода Монтюги Дана в павильон Семян, Альберт остался один. Поскольку у Дана признаки отравления... Подожди, да вернись! А, признаки отравления появились в 10.20. У Альберта было 10 минут на все. И ни одного свидетеля. Я думаю, что это Уайт. Мисс Уайт осталась одна в лаборатории после разговора с Мартином. Поскольку у Дана признаки так, так, так, так, у Уайт было около 20 минут на все и ни одного свидетеля. Ну-ка, мы можем сделать вот так вот. У Уайт было 20 минут это достаточно для ловушки на таги у Дана. Она могла дверь и послать сигнал Мартину Хайюшку включить вентиляцию. Могла. Так. И действие Альберта с Хэммишу. Хэмиш, а, Хэмишу могло не хватать времени сделать все в одиночку. Трудно вызвать ядовитые споры и запереть дверь за 10 минут, не попавшись никому на глаза. Не похоже, чтобы у Альберта была возможность и 10 минут не хватило бы, чтобы запереть дверь в комнату с колониальной коллекцией. Альберт был сообщником Мартина Хэмидж, и ему хватило 10 минут, чтобы проследовать за Монтегю, да? Он запереть дверь, а Мартин включил вентиляцию. Могло быть и так. Но у Уайт было больше времени. Так-то... Так, Уайт было время. Да. Ну-ка. Альберт не причастен, если мы его так рисуем. Мартину помогла Уайт, к примеру, да? Ну, как бы она больше на эту роль подходит. Установите личный сообщник Мартина Хэммиша. А где все? Я думаю, что это Уайт. Это как бы ну, логичнее всего у нее. Целых 20 минут на то, чтобы закрыть дверь. Подать там всякие сигналы, маяки и так далее. Тем более Хэмиш презирал Альберта. Тем более у Уайт исчезли вот эти вот всякие штуки, дрюки. То есть она одела костюм, пошла туда, закрыла дверь. Не. А где этот самый Лестрик-то? -э? чуть-чуть посоображаю. Хронология событий. Ну-ка. А. То есть он пришел к Уайт. Он при... Они вот тут вот походили. Прошли сюда. Этот вернулся обратно сюда. Этот был только тут. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Она у себя была? Вот узелки, вот эти шкафчики. It is that Albert, or Miss White, was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door, more than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Я yeah, это, конечно, прикольно узнать, кто. А, найти бы еще кого-нибудь, чтобы расспросить. Это где был в 10.20? Ропошник. А реально, um, что-то никого нету? А, пп... а где все? Реально. Dry Tropics. Dry Tropics. Так, ладно, возвращаемся обратно тогда. Может, это самое надо в этот Котланд-Ярд смотаться? Так, подождите. Труп у нас вот тут. Вот. Давайте сюда зайдем. Опять. Вот. Тело Хэмиша. Не на меня так, я не знаю, что, что и думать том, обо всем этом. Так, а ч ⁇ а их нельзя пригласить на допрос? Или я должна уже всё, вывод делать? А, несчастная жизнь... Ну давайте посмотрим, что будет, если мы вот сейчас вот. О, это обвиним. Что-то у меня слегка мозга не хватает, <св> додуматься, что надо делать. Кого где ловить? But, Holmes, как вы можете быть уверены, ссор, что мы найдем здесь мисс это очевидно, Ватсон. Всего лишь используйте Мэтги. Я использую их. Использую. Сейчас, когда Петля затянулась вокруг шеи Мартина Хэмиса, Мис должна уничтожить все следы своего участия. После твои ее сообщика остался последний след. Ядовитые растения божественного синдиката. Она будет там. Очень хорошо. Идем? Еще минуту. Послушайте меня, Ватсон. Я встречусь с ней сам. Вы затаитесь за ее спиной. Тихо. Что вы задумали? Ничего особенного. Импульсивность женщин для меня всегда была тайной, но она сильная, и нам нужно, нужно быть на готове. Хорошо. Можете на меня рассчитывать, Холмс. Мистер Холмс, мистер Холмс вы, добрый, день. добрый день. Вы не особо удивились, мисс Уайт. Ну, я ждала вас. Не слишком долго, верно? So me, пожалуйста, поведайте clear? мне, кто спланировал убийство. Это, было, это были вы? Ошибаетесь, мистер Холмс. Тогда Мартин English. Хэмиш. Вы смогли убедить его сыграть более значимую роль? <laughs> <could> <laughs> вы очень далеки от правды. Думаете, что сумеете меня одурить? Вас не заботит, о чем я It думаю. Трудно позаботиться о том, кто способен довести человека до самоубийства. Все кончено, мисс Уайт. Полиция прибудет с минут на минуту. Over. Конечно, well, возможно. Секунду вы здесь, here, а следующую уже на другой next... стороне. Другой no. стороне? Stop. Нет, стойте! Умоляю а! вас, не делайте этого, мисс Уайт Не приближайтесь Пожалуйста, успокойтесь, я пришел помочь Нет, шаг назад, не пытайтесь остановить меня Шаг вперед Не глупите, вы же не хотите умереть Нет, слишком поздно Так, тихо. А ч? Ой-ой-ой. Пошло не поплавно. Uh, Ой. Упс. Это трагедия, Холмс. что-нибудь можешь сделать? Боюсь, нет. Я тоже подействовал. Ее сердце остановилось мгновенно. Бедное дитя. Бедное дитя. Так. Мисс Уайт, опасная женщина, способная на убийство, когда она осознала, что не получит больше финансовую поддержку от Дана, она переключилась на Альберта, его сына. Это она заперла дверь в комнату с колониальной коллекцией сразу после того, как Хэмиш подбросил Гусинс и затем довела Мартина Хэмиш до самоубийства, чтобы защитить себя. Она получила то, что заслужила. Мартину помог, Так, найдена улица... Я думаю, все именно так. Да, детка, да. Так, ну, короче, да, принимаем версию. Да, короче, пускай она дохла будет. Так тоже неплохо. Такая же только мертвая. Так, продолжаем. И у нас получается остается только одно дело. Это, кстати, у нас первое дело, где у нас целых два убийцы. Вы пытались нас тут это запутать. Going, куда вы собираетесь, Холмс? Вас куда-то пригласили. Нас пригласили в Да? И куда all? же? На ежегодный ужин полиции с бейкер Они прислали нам приглашение. Оно на столе. «Ужин? Как могут эти уличные мальчишки его себе позволить?» «Не могу понять, чем они вас так привлекают, Холмс. Грязные, не побрезгают стянуть у вас кошелек. Ватсон, вам понравится. Это тайный ужин. Его место проведения меняется каждый год. Почитайте меню, от него слюнки текут». «Ладно. Мы, тайная полиция из Бейкер-стрит, приглашаем вас, Шерлок Холмс и доктора Ватсон, на ежегодный ужин». To our annual dinner. Menu. Меню. Фонтрей. Закуска. Салат из замороженной головы. Это, это шутка? В общем, Фрейг нет. Continue. Малю, продолжайте. Основное блюдо. Свиное вымя в Дэнни стиле Дэнни Щелкунчика. А, а, это звучит отвратительно, Холмс. Гуляш из ежика. Гуличная репа в домашнем соку. А вот он и они. Я слышу их шаги now. на ступеньках. Но мы не можем пойти that. туда. Это несъедобно. Ватсон, вы раните чувство несчастных детей. Мы go. должны пойти. О, мистер Холмс. Все Mr. в порядке, мисс Хатсон. Мистер Холмс. Уиггинс. Доктор Ватсон готов. Он будет раз присоединиться к нам. Us. Но вы you know плохо well, выглядите, мой юный друг. Что-нибудь случилось? Не говорите, что ужин отменен. Мистер, Ромс, мистер Холмс, это мой брат, Лейтон. Лейтон. Он в тюрьме. Они, они говорят, что он убил men. двоих. Вы должны помочь нам, мистер Холмс. Я знаю, он этого it. не делал. Где он сейчас? Heard, Из того, что я слышал, его забрали в яр и уже задали already. хорошую трёпку. You know like. Я знаю, как они ведут себя. Возьмут его, а больше никого further. искать не будут. Холмс, мы должны помочь ему. И забыть об ужине. Уиггинс, я беру это дело. Вы потрясающий, мистер Холмс. Я буду ждать вас на месте убийства. Вы же приедете? Это на Халфмут какой-то. Очень хорошо. Ладно. Чё у нас тут? У нас тут ядовитые растения дома. Ядовитое растение из Кьюгард. Замечательно. Так. Тут что? Ага, допросите Лейтона и осмотрите его вещи в Скотланд-Ярде. Осмотрите место преступления и поговорите со свидетелями на Мун в Господи, Стрит. Так, сейчас мы с вами глянем, кстати, письмо, как положено. Uh, the time, Сенсация. Экзотический способ убийства. Арсенал преступников вскоре может пополниться ядовитыми растениями. Молодая красивая женщина вместе, женщина вместе с коллегой из Кьюгарс организовала ужасное убийство директора мистера Монтегудана. Лишь один детектив сумел раскрыть правду о трагедии, которую изначально посчитали несчастным случаем от сердечного приступа. Имя детектива Шерлок Холмс. Да, всегда, пожалуйста. Интересно. А что еще? А, все, больше ничего нету. Интересно, растение, наверное, вот тут вот где-то будет стоять, да? Я не вижу никаких растений тут. Блин. Куда его запих... запихучили? Может быть, опять в комнату? Будет смешно, если где-нибудь Ватсон лежит в комнате это ядовитое растение. Так, здесь где-нибудь? Там. Нет? Потому что вилочка вон она лежит. Паровой свисток, вот он. Блин. Еще предметы так прячут, пипец. Может быть, в комнате, кстати, Ватсона? Он же доктор. Может быть, он у себя это, это растение держит? Да, вот оно, вот оно. Интересно, Ватсон, а ты у себя ножичек? Да, вот и ножичек у него лежит, оказывается. Вот все предметы найдены. Так, ну погнали. Или сколько там времени? Нормально еще держимся. Так, мы едем туда. Интересно, как это вот нормально выговаривается? Это же капец. Кто это придумал? Так, погнали. Ого. Так-то тут очень неплохо. Ой, чувак лежит. А, это выехал? Хорошо поняла. К чуваку не подходить, он меня выкидывает отсюда. А, это музыка такая, мне показалось, что кто-то воет уже. Думаю, ничего себе. Так, сюда, походу. А, вот труп. Кто-то дохленький лежит, ну-ка. Сейчас посмотрим. Uh, please, Пожалуйста, джентльмены, дайте идите. О, мистер Холмс, это вы? Добрый вечер, констабль. Констабль Мэроу, я работал с спектром Абберлином по делу Джек-Потрошителей и мистер Холмс. Но тогда мы не занимались ничем подобным. В этом деле у нас есть убийца, орудие убийства и показания, которые говорят сами за себя. Разумеется, Мэроу. Но вы знаете, что внешность бывает таманчива. Так, жертвы. Кто жертвы? Здесь двое, оба застрелены. Тот толстяк Брайан, Брайан, Брайан, Брайан в известный бандит. Второй Кеннет Бэтлер по профессии ювелир. Свидетели. Вы говорили о показаниях, у вас witnesses? есть свидетели? Ну, я тоже был здесь, у меня есть свое заявление. И, и было, было еще два свидетеля, свидетеля которые показали, что видели убийцу, Чамп. Чап -чап -чап -чап uh, Это мистер Тёрнер, живущий в квартире наверху, и Поли Поуэлл, цветочница, стоящая на другой стороне улицы. Ага. Uh -huh. Показания. Канстабль Мэроу, я буду счастливы услышать ваши показания. Я стал с северной стороны Мун стрит там, откуда вы пришли. Но вы бы не увидели эту часть улицы, пока стояли там. Это верно. Но я видел, как две жертвы медленно вошли на Халфмунд-стрит, а затем почти сразу начался фейерверк. Несколько минут спустя, Чапман промчался мимо меня прямо на Халфмунд-стрит, да прекратите вы. Продолжайте, продолжайте. Я не обратил внимания, внимание, но внезапно услышал женский крик и полицейский свисток с другой крестон. стороны Халфмонт-стрита. Я бросился туда и увидел два трупа на земле. Когда я достиг уайт Чеппел стрит мне на глаза попался Лейтон Чап, пойманный двумя констебельными. <звы> <звы> выстрелы. Вы слышали выстрелы? Я не слышал выстрелов. Все небо было в so loud, Стоял такой грохот, что заглушал else. все остальное. Фейерверки. По какому поводу устроили rock, фейерверк, констебль? Well, Но, сегодня же день рождения королевы Виктории, мистер Холмс. А, да, я потерял чудням дня. Сейчас же май, ну, конечно. Наблюдение за Half Moon Street. Констабль Мэрро, что-нибудь что еще мэрил, привлекло ваше внимание, мэрил, когда вы бежали по Half Moon Street, Half Moon Street блин? Ничего, кроме крыс, и я потратил время, чтобы осветить каждый угол лампой. Окно мистера Тернера. А вы не посмотрели на окна мистера Тернера, когда оказались на Half Moon Street? Да, я видел, что окно открыто, но никого за ним не было. Там не горел свет. Констейбл, я считаю ваши показания очень ценными. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, осмотрим труп. Уже вот вас бумажка какая-то. Голова. Рана на голове. Пуля попала ему в голову. У него не было шансов. Так, что с руками? А! Концентрируйтесь на поиске деталей, которые другие не заметили Застрявший предмет Деревяшка wood, Кусочек then дерева, then застрявший между плитами Нужно его рассмотреть Да ё-моё Что с ним не так? Это hmm. hmm. деревяшка отломана weird. недавно А, левый карман. Ключ. Обычный ключ. Интересно, Это от какой он двери? двери? Так. Это у нас первый труп. Вот второй труп. Так. Рука. Он пытался остановить кровотечение рукой. Смерть не была мгновенной. Рана. Пуля попала ему в живот. Ужасная рана. Глава. Брайан Веркатин, очень страдал. Ужасная смерть. Рука. Татуировка. Татуировка, Татуировка из тюрьмы Westgate. в Вестгей. Веркотти провел там какое-то время. Так, значит, у нас еще есть свидетель вон там вот. Привет, чувак. Ты что-нибудь видел? А вот этот чувак и видел. Добрый вечер, мистер Терн. О, я слышал, что констабль Мэру называл мистер вас мистер Холмс. Холмсом. Вы вот тот самый детектив, я вас слышал. И да, я кое-что знаю. О well, вечере. Things. Things Отлично, My расскажите вашу story. историю. Так, давайте сначала его смотрим. <смех> <смех> так, медалька. <смех> Крымская война, ветеран войны так нужна поддержка больная нога хромота чё Ч еще где пуговки карманчики что что тебе еще интересно это что не хватает пуговиц бедняк Вот bad показания Could you tell us everything that you have Мы могли бы сообщить все, что видели и слышали? Я уже лег спать, когда начался салют. Почти сразу я услышал два выстрела after, за окном. Продолжайте. Я быстро up, встал, схватил лампу со столика и кинулся к окну. Down, я посмотрел вниз и увидел два тела, bodies. и там еще был and человек с пистолетом, совсем близко. Nearby. Where exactly? Где именно? О, oh, oh, рядом с телом. Did he notice you? Он вас заметил? Oh, I don't think so. Не думаю, он побежал в сторону Уайт Чеппил Стрит, без оглядки. Кто-нибудь еще, а? Мистер Тернер, видели вы кого-либо еще? No, Нет, я не no видел никого, no кроме man, того man, парня, убийцы, которого схватили. Два раза выстрела. Вы с тебя прозвучали один за другим? Да, с очень короткой паузой, и они звучали по-разному. Мне показалось, что второй выстрел был громче первого. Это интересное наблюдение. Ну, он типа ветеран, он в этом разбирается. Чего бы и нет. После победы. Мистер Тернер, вы делали акция, после того, как... А, что вы делали после того, как... Я, я боялся, боялся, что человек с пистолетом, пистолетом может вернуться. И поэтому стоял у окна, пока не пришел полицейский с был. Тогда я спустился и рассказал ему все, все, что видел. Вы нам очень помогли, мистер Тернер. Мне кажется, они просто там друг друга завалили и все. А? с концом. Так. Значит, этот, а... Райану Терн. А, Райану тернер около 60 лет. Он ветеран крымской вол... Вол... войны, господи. Чем очень гордится. Его нога пострадала в той войне, в результате чего он хромает. Мистер Тернер живет бедно. Так, и у нас еще. А, подождите, у нас появилось. у -ху -ху! Разные выстрелы. Мистер Тернер слышал два выстрела друг за другом. Второй прозвучал громче, чем первый. И двое убитых. Брайана, Веркати и Кеннета Бетлера застрелили на темной узкой Халмфун стрит а, Связывающей большую аллею Уайт-Чеппел-Хай-стрит. Так, двое убитых. Что, не подходит? Менее Тернера. Мистер Тернер настаивает, что стоял у окна, пока... Лейтон не задержал полицейский, появившийся с Уайт Чеппела Хайд стрит Чемная окно. Пробегая мимо трупов, констебль мэру обратил внимание на окно мистер Фера. Он заметил, что. Он не заметил, чтобы кто-либо стоял за ним. Кстати. А чуть не подходит. Ну-ка, отменить выбор. М -м -м. Вот так вот тогда то, что он мистер Птерон настаивает, что стоял у окна до прибытия полиции, однако это противоречит показаниям констебля Мэра, у которого не видел никого у окна. Пам-пам-пам. Та-ра-та-та-та. -та -та. Так, дальше у нас. А, у Игнис пришел, слышь, мелкий. Стой, подожди, давай... Холмс, поб... вы увидим моего брата. Моего брата в Он в порядке? Подожди, еще ничего не видели. Еще разбираемся со всем этим. Так, тут где-то эта женщина должна быть. Где она? А вот она. Привет! Поли Пол. Миссис Миссис Пол. Чего вам? Меня зовут Шерлок Холмс. Я помогаю полиции в расследовании преступления происшествовать здесь этим вечером. Я уже дала показания. Ну хорошо. Так, ваши показания. Вы могли бы рассказать все, что видели и слышали? А почему мы ее не осмотрели? Да, да. Я продавала цветы, как и всегда. А потом начался салют в честь короля Виктории. Очень красиво. Но затем, внезапно с Халтмул-стрит выбежал парень и остался прямо передо мной. У него был пистолет в руке. Он был похож на привидение, к тому же весь в крови. Было темно, но я разглядела его в в И потом... Я закричала за всех сил. Я знала, что полицейские должны дежурить. He had no time У него to не было времени скрыться. Констебли схватили его. Затем подошел еще один констебль. Я слышала, как он рассказывал об ужасном убийстве. Выстрелы? Мисс вы Пол, вы... А, вы слышали выстрелы? Sure. Не могу you сказать. Know. Знаете, все эти фейерверки. Кто-нибудь еще? Видели ли вы кого-нибудь еще на Халфон стрит до убийства to... или во время? Нет, сэр, никого. Даже несмотря на фейерверки, я была очень внимательна, потому что постоянно ищу клиентов. Ну, ты какая. Клиентов она ищет. Благодарю вас, мистер Пол. Ми ми ми ми мисс, мисс, да, мисс. я, так, выполнена. Что у нас тут? Мистер Тёрнер сказал, что все время стоял у окна своей квартиры, но утверждение констебля мэру за окном мистера Тёрнера было темно. Типа спросить у него, да? Ой, как много времени прошло. Сейчас мы тогда до него докопаемся. И все. Ой-ой-ой, и -ой -ой, закончим на этом. Противоречие в показаниях! Мистер Тернер, вы настаиваете, что стояли у окна после убийства. Верно? Oh, yes, да, мистер Холмс, я стоял у окна, пока не пришел полицейский, чтобы осмотреть тела. Врешь! ключ <связывая> двери противоречий Тёрнера. Очень интересно, мистер Тёрнер. Констабль Мэроу Мэр говорил, что никого не видел у окна, когда пробегал по Халфмун стрит Ну, думаю, констабль Мэроу и я, мы, нас we слегка we дезориентировали с крик с улицы Уайт Чэппелл. Может, мы с ним äh, разминулись, <связанная> понимаете, да? Было немного <связанная> нервно в тот момент сказать <связанная> по правде, <связанная> сэр. Ты чуть же плетаешься. Позволь мне самому сделать вывод, мистер Тёрнер. <связанная> вы не, не, вы не покажете вы... мне, что, что именно видно из, из вашего окна. Не а, не конечно, мистер Холмс, следуйте за мной. Ну и давайте на этом моменте. Мистер Терн живет очень скромно. Ну и давайте тогда на этом моменте мы с вами закончим. Дальше уже будем узнавать, что там. На, на звезде он там. Или не на звезде. Как минимум, нам еще там два чувака, которых мы должны осмотреть. Понять, кто есть кто, Ху ху. Все, а также спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И спасибо за то, что были со мной. Всем до встречи, всем пока-пока.